Эй, Мэтт, погоняем? А, ну. Ну давай. Ха, только глянь, весь готов к гонке. Но у меня нет шансов против вперед. Гони, молния, Маквин! Ха-ха-ха! Эй, дружище, заехал сказать, что меня не будет. Мне надо съездить на восток, на свадьбу моей сестры. погоди у тебя есть сестра? Вау! Пресвятые фары, чувак! Ты ведь уже годы с ней не виделся. Может, мы не с тобой? Правда? Отправимся в путешествие. Кучу всего можно повидать. Но с маленьким шансом вкусить смерть. О, боже мой. Полагаю, это начало чего-то великого. Ты абсолютно прав. Проезжаем мимо цирка. Тут так круто. Заведем друзей. Эй. А? и куда вы едете? Пора убрать весь этот багаж. Вау, только глянь. А я как? Идеальнее быть не может. Я первоклассный шпион. Две малюсеньких машинки. Очко за зрелищность. А-ха, -а -а, бабочка! Не этого я ожидал! хе хе ха Все эти ухабы на дороге. Вот ради чего стоит жить. <свят> Я помогу, да! дружище. О, я их обожаю. Даже не знаю. Добрось! Да Последним местом ты выбрал самый большой в мире лабиринт. Макуин. Мотор. Макуин. Мотор. Макуин. Смотрите возручки Flaro Films».